в налоговую инспекцию и также в фонды. После того, как вы отправили отчеты, э, неважно, где это будет происходить, то ли это будет происходить в программе 1С «Бухгалтерия», то ли это будут какие-то сторонние сервисы, типа «Контура», э, «Сбиса», «Фельдъегеря», «Такскома» и так далее... Вы не должны думать, что раз вы отправили отчеты, об этом можно забыть и заниматься другими делами. Обязательно через 1-2-3 дня вам нужно зайти и проверить статус ваших отчетов, потому что отчеты по каким-то причинам могут быть не приняты. И это обязательно нужно проконтролировать и довести отправку отчетов уже до логического конца. Сейчас в программе 1С бухгалтерии я вам хочу показать, какие статусы отчетов, как правило, существуют, и какие они бывают, и что с этими статусами делать. В 1С это отчеты, регламентированные отчеты. И мы видим здесь журнал отчетов. Чтобы видеть весь период, у меня здесь стоит 2017 год. Если вы хотите видеть только конкретный квартал, можно выбрать конкретный квартал, квартал второй. Я снова вернусь к 2017 году и дальше пройдусь по всем статусам. В колоночке состояния определяется статус отчета. Самый хороший статус – это вот статус на отчетах, где написано зеленым цветом слово «Сдано». Если с отчетом что-то не так, то уже это будет написано красным цветом, и статус может быть следующий. Первый статус это не сдано. То есть это понятно, что отчет не принят. Когда у вас появился такой статус, вы заходите сюда и читаете информацию от налогового органа или вот сейчас в частности от ФСС, читаете протокол ошибок. В протоколе ошибок написано, что отчет не, примат, не принят, обнаружены ошибки при форматном контроле. Ошибка следующая. Номер ОГРН страхователя в XML файле не совпадает с номером ОГРН страхователя в сертификате. Я посмотрела, действительно у меня самая первая цифра в номере ОГРН. Ее не было, она каким-то образом соскочила, хотя я забивала полностью. Ну, Возможно на клавиатуре залипла какая-то кнопка. Такое бывает, и я, так как я очень торопилась, я этого не проверила. Получилась такая ситуация. Как бы ситуация совершенно не смертельная. Закрываете этот протокол, поправляете ошибку, на которую указано, и повторно отправляете отчет. Что касается повторной отправки отчета. Когда первый раз вы отправляете отчет, у вас у него всегда будет вид первичный. После того, как вы второй раз отправляете отчет, необходимо внести вид «Корректировка номер один и Если вы в третий раз будете отправлять отчет «Корректировка 2», «Корректировка 3» и так далее, до тех пор, пока у вас не появится статус «Сдано». Следующее состояние, которое может быть. Может быть такое состояние отчета «Сдано, но требует уточнения». Читаем причину и также ее исправляем. Здесь уведомление об уточнении. Открываем новое окошечко. И здесь будет все тоже достаточно подробно, все описано. То есть всегда из уведомлений вы сможете понять о причинах ошибки. Здесь ошибка следующая. Ошибка заполнения данных показателя ОКТМО выявление недостатков налоговой декларации. Неверно указан код АКТМО. То есть все, все с ошибкой понятно. Тут с кодами АКТМО Московской области они достаточно длинные, они все длинные, и у кодов принято обрезать последние три цифры. Я обрезала эти последние три цифры и предпоследние заменила нулями, но как вот в московских кодах АКТМО. Но здесь вот этого не надо, как, как выяснилось, было делать. И в общем... Ну, итог такой, что я просто исправила код АКТМО и повторно сдаю эти отчеты. Дальше у меня здесь наблюдается очень нестандартная ситуация, с которой вы тоже можете столкнуться. Смотрите, не было принято 4 отчета. Это 6 НДФЛ. То есть они не то, что они приняты, но требуют уточнения. Это 6 НДФЛ и расчет по страховым по страховым взносам за первый квартал и точно такие же два отчета за второй квартал. После этого я подготовила все эти четыре отчета с номером корректировка номер один. И сразу все четыре одновременно отправила. Что происходит дальше? Расчет по страховым взносам. Корректировка номер один за первый квартал сдано успешно. За второе полугодие или за второй квартал сдано успешно. А отчеты 6 НДФЛ снова, не, снова требуют уточнения. Заходим уже в корректировку номер один которые не приняты по отчетам 6 НДФЛ. И сейчас вот то, что вы увидите, это очень нестандартная ситуация, и это какие-то сбои идут в налоговой инспекции. Открываем уведомление об уточнении. И что же тут написано? А тут написано следующее. Регистрация уточненного документа без первичного. То есть получается то, что налоговая инспекция не видит вот этого первичного отчета, который был отправлен. Вот он, первичный отчет. И заявляет о том, что мы отправляем корректировку. Когда у нас не было первичного отчета, а он был, он присутствует, и в этом квартале он присутствует, первичный по 6 НДФЛ, и здесь он присутствует, первичный по 6 НДФЛ. И только после первичного, через 2 дня, даже через 3 дня я отправила корректировку номер 1. То есть у них программа не видит вот этих первичных отчетов, что-то у них там соскакивает, это бывает достаточно часто, поэтому... Нужно просто запастись терпением, ну и сходи и поступать, как бы, ну не знаю, как вам подсказывает ваша интуиция. Мне интуиция моя подсказала следующее, что нужно отправить, я пока отправила только за первый квартал, вот он, уже третий вариант отчета я отправила, но он опять у меня со статусом первичный, хотя он уже был, но так как они в отчете корректировка номер один указывают, что первичного не было, мне пришлось снова отправить первичный. Вероятно, что через два дня здесь в Московской области налоговая инспекция достаточно долго принимает отчеты, проходит 2-3 рабочих дня, в Москве это как-то все побыстрее, на следующий день. В Москве уже приходят протоколы о приемке отчетов, то есть вероятно, что через два 3 дня мне придет снова такой вот нехороший статус, дано и требует уточнений. И там будет опять что-то написано. Вот. Ну, не знаю, что там дальше я буду делать, какие действия предпринимать. Пока вот я решила отправить только один отчет, потому что еще нужно отправлять второй отчет, 6 НДПЛ, за полугодие. Пока я отправила один отчет и снова повторила статус первичный, естественно, с исправленным кодом АКТМО. Буду ждать следующей недели и смотреть, что будет. Еще хотела, хочу вам рассказать следующую ситуацию. Просто чтобы молодые бухгалтера, ну не, не то что молодые, а начинающие бухгалтера понимали, какая это тяжелая работа, рутинная, и она требует большой внимательности и слежения постоянного за этими протоколами, за письмами из налоговой. У меня ситуация по одной из компаний получилась следующая. Мне пришли протоколы, причем они пришли в сентябре, о том, что у нас в августе был заблокирован расчетный счет там какого-то числа. Причем их пришло 6 протоколов подряд, и каждый с разными номерами. После них пришло письмо, что отменяем блокировку расчетного счета, и тоже 6 штук подряд. Я даже, честно говоря, не поняла, что это было, и не стала выяснять. Но это говорит о том, что в налоговой инспекции пока не очень все хорошо, и там идут сбои. Причем это наблюдается во всех налоговых инспекциях абсолютно Москвы и Московской области. Поэтому не удивляйтесь, вам могут и счет заблокировать ошибочно, а у вас все налоги уплачены, и вот протоколы какие-то непонятные приходить. То есть все может быть. Вот, работа бухгалтера тяжелая, нервная, так что имейте в виду, кто собирается этим всерьез заняться, нужно иметь определенный склад характера, и всем, чтобы во всем этом разбираться, часто приходится ездить в налоговую, в пенсионные фонды, в ФСС по разным вопросам, и все эти моменты выяснять. На этом все. Я надеюсь, что информация была интересной и полезной для вас. На этом канале вы будете постоянно узнавать что-то новое из области ведения бухгалтерского и налогового учета. Помните, что лучший способ сказать автору спасибо – это подписаться на канал, поставить лайк, поделиться видео с друзьями. Всем пока!